Не можно аллер сам себе В общем, друзья, деликатно попросили меня удалиться из торгового центра галерея Юровецка в прекрасном городе Польши Белосток. 100 человек нам нужно будет на работу. То есть откроются вакансии для плюс-минус 100 человек. Конечно же, только на ведущее предприятие Польши, опять же, в городе Белосток. Намещается действительно буря, друзья. По-другому и не назовешь. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И работа в Польше 2020. Затишье перед бурей. Так называется это видео, потому что в нем я хочу рассказать вам, конечно же, снова о работе в Польше и о том, почему сейчас, в начале января, то есть после новогодних праздников, в Польше своеобразное затишье в плане трудоустройства. То есть меньше вакансий. Наверняка многие из вас, кто ищет работу в Польше, успели это заметить. Ну и данный видеоролик призван к тому, чтобы объяснить вам, почему происходит такая ситуация. В нем расскажу также вам, когда появится снова много вакансий актуальных в Польше. Вакансии на любой цвет и вкус от разных работодателей, агентств по трудоустройству. Я это досконально знаю, потому что сам являюсь специалистом по трудоустройству и трудоустраиваю людей только на достойные работы в Польше. Если вы хотите трудоустроиться через меня, то актуальные вакансии, которые я предоставляю, вы можете найти вот по этой ссылочке. Их там сейчас не очень много, будет скоро гораздо больше. Также пишите мне вот по этим номерам. Не, не, можно. Не, не можно, а не я сам себе то есть у нас а, это? В общем, друзья, деликатно попросили меня удалиться из торгового центра Галерея Юровецка в прекрасном городе Польши Белосток. И решил я пойти вот под такую неприятную погоду, моросить небольшой дождик. Тем не менее, все-таки решил, конечно, доснять это видео сегодня для вас в котором, как я остановился, и, кстати, если еще вернуться к тому, что меня э, попросили удалиться, оказывается, в э, галереях Польши, то есть в торговых центрах, нельзя э, снимать вообще на камеру, не то что внутри торговых павильонов, а вообще даже в коридорах. И даже если снимаешь сам себя, учтите это, друзья, потому что за это на вас могут даже подать в суд, как мне пояснил охранник. Так вот, остановился я на том, что в нижней части вашего экрана появились мои мобильные номера. Если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то обращайтесь ко мне по ним. И будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Но если касается сезона, так называемого, в Польше, то есть периода, когда появляется опять после зимних праздников больше всего вакансий, так это обычно э, март или апрель месяц. То есть уже на полную мощность э, с этого периода времени опять начинают набирать людей на работы в Польше. Такие месяцы, как январь-февраль, они обычно перезагрузочные, и предприятия, так сказать, проверяют различные свое оборудование на пригодность, делают техосмотр оборудования и так далее и тому подобное. Так бывает обычно. Возможно, в этом году раньше пойдет очередная волна рекрутации. У нас, например, уже на следующей неделе будет 4 встречи с очень серьезными клиентами, как по строительству, так и очень серьезная организация, которая набирает сварщиков на работы в городе Белосток. Тоже с ней постараемся заключить договор. Так нужны будут и разнорабочие, как и мужчины, так и женщины. Конечно же, только на ведущее предприятие Польши, опять же, в городе Белосток. Все сейчас ищем в этом регионе, потому что этот регион один из самых популярных для зарябячан. Ну, естественно, у нас офис тут находится, к слову. Вот недалеко от того места, где я сейчас нахожусь, а в центре Белостока, офис у нас на улице Новый Свят Штеры, по-польски, то есть Новый Свят 4, совсем рядом, учтите, заходите еще что. Так вот, друзья, в общем-то, на следующей неделе может решиться очень многое, предполагается, что возможно нужно будет 100 человек срекрутировать, да, 100 человек нам нужно будет на работу, то есть откроются вакансии. Для плюс-минус 100 человек. Если все 4 клиента, если со всеми 4 клиентами, мы подпишем договор. Клиенты серьезные, вакансии достойные, проверенные. Условия проживания мы тоже предоставляем очень достойные. И, конечно же, зарплаты только на достойнейшем уровне. По польским меркам, конечно же. Так вот, друзья, если вы... Допустим, звоните мне, пишите, а я все-таки вам не даю какие-то там вакансии, не высылаю, говорю, что сейчас не актуально на данный момент. Не обессудьте, дело в том, что сейчас период затиши небольшой, но вскоре, как я сказал, он должен закончиться, так что все будет норм. В любом случае, можете сразу же выслать мне свое резюме, пройдя по ссылочке под этим видео, она находится в описании к этому видео. Я его рассмотрю и если вы нам подходите, то вас будем трудоустраивать. Там нужно будет пройти на мой сайт antonbluk.ru в течение 5 минут, заполнить резюме простейшее и отправить мне, я его рассмотрю в ближайшие дни. Очень много сейчас заявок, очень много запросов, нет отбоя от людей, желающих трудоустроиться. Друзья, сотни людей высылают мне свои резюме, поэтому если немножко затягивается, тоже не переживайте, обязательно вам отвечу, если вакансия, которая вас интересует, будет сейчас. Отвечу вам на мобильный телефон, который вы там укажете, свой вайбер или ватсап. Если же ее сейчас не будет, то я отвечу вам на почту, а ваше резюме останется у меня в базе данных. И я с вами свяжусь, когда вакансия по вашему запросу появится. Если вы на тот момент еще будете заинтересованы в трудоустройстве, то обязательно, конечно же, вас трудоустроим, друзья. Ну, в общем, такое вот затише перед бурей. Затише перед бурей касаемо трудоустройства в Польше, перед бурей касаемо неограниченного количества вакансий, которые вскоре появятся. Затише перед бурей из зарабычан, которые будут ехать в неимоверных количествах в этом году на заработки в Польшу. Намещается действительно буря, друзья. По-другому и не назовешь буря в Польше. Потому что Польша, как я уже говорил в своих предыдущих видеороликах, еще буду рассказывать в будущем, Сделает очень серьезное нововведение, упрощающее трудоустройство иностранцев у себя, также подняла зарплаты с этого года очень серьезно. В будущем будет также упрощать трудоустройство и получение различных документов, позволяющих вам легально пребывать и работать здесь. Об этом также буду всем рассказывать в своих будущих видеороликах, поэтому если еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь на него, поставьте лайк под этим видео поделитесь ссылками на это видео с друзьями, и напишите комментарий под этим видео обязательно после его просмотра, что вы думаете насчет всего увиденного и услышанного. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании. Всем, кто там подписан, будет приходить рассылка актуальных вакансий в Польше прямо на ваш мобильный телефон в автоматическом режиме. Заказывайте компетентную консультацию от меня по скайпу, пройдя опять же по ссылочке в описании на мой сайт antonbeluk.ru. Если вы еще не были на заработках за границей, эта консультация будет для вас на вес золота, больше чем уверен, даже если были. А если не были, то тем более. Что ж, начинает дождик усиливаться, поэтому буду заканчивать эту уличную съемку. Хоть зима уже и началась, тем не менее погода, как ноябрь месяц все равно, а то и октябрь. Поэтому... Немножко, немножко на душе тоже серовато сейчас. Но я думаю, все-таки получится прочувствовать в этом году зиму хоть немножко. Надеемся, что в феврале что-то поменяется в плане погоды. Да? В общем, всем добра. Солнечная и ясная вам погода. Либо зимняя и хорошая, и морозная там, где вы находитесь. А с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.